Вы знаете, когда в каком-то регионе проходят местные выборы, наблюдать за ними могут активисты со всей страны. Так. Сейчас власти обсуждают идею оставить это право только местным наблюдателям. Слышали что-нибудь об этой инициативе? Нет, не слышу. Слышали об этом что-нибудь? Как относитесь к этой инициативе? Нет, не слышу. Вообще не интересует эта тема. Нет, Нет не, не слуш... слышал. Ну да я слышала, но я как-то этим не интересуюсь, то есть это нам может быть надо спрашивать, и более старшего поколение, мне восемьдесят лет. Я уже, наверное, не соображаю, как лучше. Вот меня, пожалуйста. То есть у вас вообще выборы особо не интересуют? Нет. Как тем? нет пока нет. вышли же от возраста. На местные выборы а, не падает. допускать. Нет, я отрицательно к этому отношусь. Должны приехать и посмотреть, как у нас здесь выборы проходят. Смысл, да не допускать в чем? Что-то надо скрыть на выборах. Я хочу, чтобы да, конечно, другие области другие регионы приехали и наблюдали то же самое, что происходит в этой области. Я только за. Мы из Липецка. Нет? Вы можете приехать в наш регион и допустим, наблюдать, что происходит, как там обстановка идет, политическая, вообще и жизненные мирских граждан, которые там живут. Приезжайте к нам, как говорится, проверяйте. Нормально. Гражданское право. каждого из нас. А почему тогда, как можно запретить, как думаете? А, запретить? Почему? Потому <связать> а что они могут приехать, как и у нас на вывод Приезжают автобусы людьми, голосуют за определенных на людей. Наблюдатели могут приехать как -то, как -то, и найти какие-нибудь э -э, это Просто, чтобы меньше было наблюдателей? Ну да. Выборы должны быть открытыми, то есть за ними должны наблюдать. И пусть это приедут из регионов сторонних и смотрят, как у нас проходит выбор. Я за это. Как к этому относитесь, оправдывали запрет? Я считаю, что да. Но, что, что мы, не Раньше было более честно насчет этого, и никакой вот этой не было небылицы, что приезжать там откуда-то наблюдать. Когда О, это, был видим, праздник, да, выборы, праздник, это, это был праздник, выборы, это был праздник. Мы его ждали, кандидат, мы он сначала приезжал, встречался с избирателями, ему наказы давали какие. -то. А, с, э, а по поводу наблюдения, как считаете, это важно или это не работает? Да никто не сомневался, что там какие-то будут э, эти подтасовки, что ли. Ну а сейчас это сомневаются, то может быть лучше пусть приезжают ну, как можно ну, сейчас больше сейчас кандидатов много, а раньше-то было, выдвигали достойных кандидатов. Они не как вот сейчас на ну, Украине, в этом, как Ева, господи. В Южной Америке, как в Венесуэле. Венесуэле да. Ага, захватила, ну, значит, я вот буду и... бить. Спрашивает вот молодой человек, ты ответь на этот вопрос. Как думаете, такая инициатива имеет смысл, нет. такой запрет? Нет, нет, нет. А за... почему? Я считаю, что, пожалуйста, приезжай, пускай посмотрят. То... Чисто прозрачно должно быть. Это же, как говорится, общественные дела. Вот. Почему бы и не присутствовать на самом деле? Я не могу понять, в чем, в чем тут суть этих, этих запретов. Это может служить а, некой побожкой для того, чтобы выборы были менее честными. А, ну, ну, например. А, Участки могли вылечить, э, ну, вот, ну, люди со стороны выбираемого человека ну, Возможно, это чтобы были, как говорится, э, на местах более прочные отношения, как, как говорится, чтобы никто не влиял вот, из других регионов. А еще сейчас идут разговоры о том, чтобы на следующих выборах в Москве опробовать электронное голосование через интернет. Mm -hmm. По этому поводу что думать? Плохо, Ой, хорошо? это мы, или... мы не связаны, с не связаны. Хорошо, что появится такой вариант, или плохо, потому что непонятно, или какие-то решения. Наверное новые. непонятно. Да. Непонятно, скорее да. всего. Там больше, Надо может больше быть, всяких подделок, а подстав. А -а -а. И, и вот Еще бы вот эти. А -а. Электронное голосование через интернет. Вот ну, это бред. А почему? Ну, потому что слишком много взломов будет. Это можно будет подделать, поэтому в этом нет никакого смысла. Проще лично все это делать. Мы же не знаем, кто там на той стороне, как говорится, голосует кто из за кого. Вот. Могут быть как может быть фальсификация. Вот. Я считаю, что личное присутствие оно крайне желательно. А как к этому относится? полезно Я, Я считаю, нет. Не знаю, мне кажется, все-таки голосовать нужно естественно, а не через интернет. Человек придет, значит, он значит, расписался там за бюллетень, он проголосовал. А по интернету можно и не ходить голосовать, и, вот, и можно за любого проголосовать кому-то. Это, в принципе, хорошо. Ну, электронное голосование, как бы, мы, у нас сейчас какие-то новшества создаются, и поэтому это, в принципе, хорошо. Ну, да, конечно, можно. Даже я считаю, что да. Все вперед движется, все должно быть хорошо. Почему бы нет? Если у людей нет возможности выйти, ну как бы прийти, почему бы им не дать голос свой через интернет? Ну я не против, конечно, голосовать через сама лично через интернет. Но к чему это приведет, и как эти выборы потом, результат какой будет от этих выборов, а как приведет? могут в них мешаться, так ведь те, кто умеет это делать, тут непредсказуемо. Я не сильно в электронных во этих, всех этих технологиях, но я думаю, что вмешаться можно запросто. Я не особо в этом разбираюсь. И я не знаю, есть ли возможность тут, как, ну, какой ну, как-то нечестно сделать. Ну, это ничто не так. А взять, минусы какие-то будут, там, риски новые, детинации новые. Ну, а детинации, конечно, будут. Если подвязано на интернете то махинации обязательно будет в любой отрасли это уже стабильно здесь уже везде что на выборы применять что куда угодно все равно через интернет все можно подтасовать все можно сделать кого надо того и выберем вот это я не знаю войти в технологии сейчас это кошмар как уже достаточно все могут а, здесь по этому поводу сказать. Это трудно предугадать. Uh -huh. Это трудно предугадать. Ну, здесь, с одной стороны, не будет таких толкотней, а с другой стороны, все-таки общение. Когда люди приходят, когда ждут очередь общаются, чтобы какую-то информацию могут на стендах почитать. Здесь, ну, только в интернете. Ну, трудно, я затрудняюсь на этот вопрос ответить, как он плюс или минус был.